Итак, здравствуйте мои хорошие а, давайте сначала проверим связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за мой внешний вид вот пожалуйста вам бусики они сегодня на мне поэтому я меньше чем десяточку за свой внешний вид не принимаю а, да я как всегда знаете когда начинаю трансляцию всегда у меня такая утопия идея провести э, свой стрим за 20 минут и успокоиться не знаю получится у меня это сегодня сделать или нет сейчас проверю наш чатик вижу что я уже вышла в эфир а, так что то я не очень красиво смотрюсь а, но в принципе знаете а молодое счастливое лицо у меня на фоне надпись поэтому если не верите внешнему виду поверьте пожалуйста надписи и бусиком а, Да, первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка за мой внешний вид я почему-то не вижу никаких сообщений не пойму может быть меня не видно или не слышно поэтому отзовитесь пожалуйста вот вижу Евгений поставил плюсики и спасибо большое Евгению. А, Галиночка, здравствуйте. А, да, а давайте пятерочка, пятерочка и минимум десяточка, что все хорошо. А, плюсики это приятно, а, добрый вечер это тоже хорошо. Но а, вот это, знаете, как всегда такое ощущение что все ушли есть плюшки вместо того чтобы делать себе красивое лицо вот отлично вот пошли оценочки да вместо того чтобы делать себе красивое лицо все зашли в комнату да, зашли на нашу трансляцию но пошли есть плюшки а нет все-таки вернулись вернулись и это радостно да здравствуйте мои хорошие благодарю вас за обратную связь я обожаю просто когда у меня чат двигается я когда чат стоит я просто начинаю нервничать понимаете у меня наверное как у всех людей которые живут в москве или в подмосковье у нас уже нервный тик на то что не двигается да у нас пробки стоят и соответственно мы начинаем нервничать когда что-то встает да я сейчас скаламбурила но знаете еще одна моя особенность я не всегда шучу адекватно но меня это никогда не останавливает ну вот евгений подливает мне подсыпает соль на рану пишет что блинчики едим спасибо евгений на ночь вы меня порадовали Да, плюшки галина ест отлично замечать <с8> добрый вечер светланочка а, да вы знаете у меня возникла такая потрясающая идея сделать такой флешмоб а как раз до нового года у нас остался месяц а так как знаете когда нас никто не подталкивает, когда у нас нет мотивации, мы и не дергаемся. Так вот, я подумала, а почему бы мне не стать красивой к Новому году? Ну не, ну я, конечно, всегда красивая, бусики надела и красивая, это понятно. Но а, думаю, почему бы мне и всем моим подписчикам не стать красивыми? Знаете, как самой лень заниматься и, в принципе, ну, думаешь, что лучше всех остальных заставить это делать. Так вот вы знаете я подумала а давайте мы с вами начнем молодеть как раз к новому году а, да как обычно стройнеют молодеют к новому году а за праздники наедают опять плюшками жир на но не будем о плохом а будем как раз о хорошем как новый год встретишь так его и проведешь да а, поэтому я решила что надо бы нам встретить его во всеоружии быть самыми красивыми самыми замечательными с помощью лица загадать себе желание и э, я сегодня решила вам показать что нужно сделать э, что нужно делать до нового года и как становиться все более красивыми молодыми и прям знаете как вот мне написали перед стримом а если мне вот дмитрий написал если мне 22 года но я ему сказала ну значит будете 12-летним подростком встречать новый год а, Да, значит вижу что все хорошо у нас работает я уже целых пять минут вам заговариваю в зубки но а, хорошо все подошли теперь мы можем заниматься а, так значит сегодня сегодня мы немного позанимаемся как я считаю самыми основными уроками самые основные мышцы подкачаем которые выдают гады наш возраст и делают наше лицо немолодым и несчастливым так вот мы сегодня прокачаем эти мышцы но от вас будет требоваться чтобы вы до нового года эти мышцы и дальше качали но у меня еще будет сюрприз я о нем скажу обязательно. Кроме того, я вам дам упражнение на то, чтобы губки наши расслаблялись, так как с возрастом, опять-таки, губки выдают возраст. Ой, скаламбурила, самой смешно стало. Да. И в конце я дам новогодний макияж. Как загадать желание для того, чтобы оно исполнилось? А, то есть многие рисуют на ладошках, да, вот свои желания. Есть такая коррекционная а, хиромантия, да. Есть много способов, не знаю, там загадываешь желание, бросаешь в шампанское зажигаешь, бросаешь в шампанское, надо быстро успеть выпить. Но у нас есть еще один классный метод для того, чтобы сделать так, чтобы нам везло в этом году поэтому я с вами э этим методом поделюсь сегодня на занятии и все-таки утопическая идея а я хочу уложиться сегодня в 20 минут а, ну давайте плюсики ставим в чате кто а, а, кто со мной согласен кто готов двигаться вперед а я а, начинаю уже дв движение вперед да? а, что называется поехали а, так вот а самая такая вот Мышца, которая вообще самое такое место которое выдает наш возраст как вы знаете это двойной подбородок есть много молодых людей у которых к сожалению провисает вот это место и это неудивительно вот это место оно самое слабое дело в том что дно ротовой полости вообще в принципе мышцы дна ротовой полости давайте их рассмотрим смотрите как какое тут вообще чудовищное состояние вот видите вот вот это вот длинная длинные такие мышцы да вот здесь мышцы да а здесь мышцы и все это вот вот это вот место э, соединения мышц оно просто висит в воздухе понимаете насколько это серьезно а вот представьте что вы строите дом и там а, кладут но ну, вот для того чтобы пол а, был крепкий да там кладутся такие направляющие лаги а, такие как бревна или там ну брус до да, брус причем крепкий брус и он кладется там через 60 сантиметров максимум через метр а Представьте, что вот в этом месте лаги положены через три метра вот на эти лаги кладутся доски и представьте если э, лаги там через три метра до да, и э, положить туда доски естественно в этом месте доски начнут прогибаться и очень быстро а с возрастом мышцы тонус мышц а, раз, расслабляется до да, теряется и а, поэтому самое первое место где провисает это как раз вот в этом месте вот в а, двойной подбородок и возраст а, мы сразу видим что вот здесь вот но ну, либо даже если мы видим это у молодых людей мы интуитивно понимаем что молодой человек Скорее всего, ведет сидячий образ жизни, мало напрягается, мало активных действий предпринимает. И поэтому у него провисает здесь. То есть весь тонус организма а, собирается, можно сказать, здесь и выдает а, ну, такую пассивную позицию человека, можно сказать. Да, да сейчас посмотрю на ваши плюсики. О, вижу плюсики, молодцы, умнички, обожаю вас, что вы двигаете чат. А теперь я вам, я вам сегодня дам три упражнения для того, чтобы мы вот это место подкачивали. Но от вас зависит насколько вы будете с этим работать давайте мне в чатик по десятибальной системе насколько вы готовы с этим работать по десятибальной системе а, жду от вас обратной связи а, да а, значит еще один маленький такой вот а, с, как картиночка для того чтобы вам проиллюстрировать вот а, это все мышцы до да, мышцы шеи а, мышцы подъязычной кости а, и что что нам с вами нужно тренировать для того, чтобы вот это место, вот это место, нам его нужно подтянуть для того, чтобы наш овал лица не сползал. Он в любом случае сползает, но вот когда он еще и здесь сползает, а он здесь сползает намного быстрее, чем во всех других местах. Вот это уже это сразу выдает наш возраст и сразу прибавляет нам несколько лет на несколько лет нас а, у, у, делает более ста, э, старше старше вот так чуть не сказала слово старе, э, более старыми э, это не про нас а, да а значит э, так так так вот сейчас вам покажу а, вообще мышцы дна полости рта вы посмотрели вот это вот а здесь у нас вот та мышца которую мы с вами будем тренировать она здесь под циферкой 3 я надеюсь я не закрыт да я не закрываю все хорошо значит смотрите вот это вот циферка 3 вот вот это вот мышца мы ее сегодня будем тренировать и она за собой подтянет вот это вот все эту связку мышц то есть нам наша задача вот сейчас потренировать вот это место а имейте в виду что сегодня если вы позанимаетесь так как надо завтра у вас может болеть здесь но не бойтесь как вы понимаете любые физические нагрузки вообще любые способы подтяжки мышц предполагают да какое-то напряжение и повторные действия это но ну, так как мышцы не работали после напряжения они могут немножечко деформироваться порваться но ну, в общем когда они напрягутся они какое-то время могут поболеть но это время можете не не заниматься там несколько дней можете после этого не заниматься а потом опять начинайте вот вот когда вы уже а, пройдет вот это время, когда уже заживет все, а, тогда можно, как раз вот до Нового года мы успеем. А, сейчас посмотрю на ваши вот десяточки, сотни. А, Анж... а Анжелика ленивая, какая у нас. Троечку поставила. Но зато честная. А, Сергей написал 11 Вот молодцы какие. Я вижу, что у вас тоже с чувством юмора все в порядке. А, да, и это здорово. А, так, тут что-то у меня сообщение отправлено на проверку, вы не пугайтесь. А, некоторые сообщения не выдает. А, у меня тут какие-то настройки непонятные, я сама не разбираюсь в них особо. Здравствуйте, Михаил. А, так выделяется молочная кислота, вызывающая боль. Совершенно верно, Галина. А, отлично, что вы подсказали. А, да, вот как хорошо, что у меня такие классные подписчики. Мне всегда все подсказывает, это здорово можно вообще не готовиться, можно выйти и мне все расскажут да и здорово а так значит первое упражнение которое мы сегодня будем делать для того чтобы подтянуть эту эту часть лица галиночка я вас тоже очень очень люблю а так возвращаясь на презентацию значит смотрите вы вот так вот выставляем кулачочки сейчас посмотрю на себя вот сейчас окошко вот это ага. а, сейчас чуть-чуть себя побольше сделаю а, как это М молодое счастливое лицо вам пока. <с> в будущем в будущем к новому году если не поленюсь заниматься честно говоря а, так значит смотрите вот так вот выставляем кулачочки и создаем сопротивление сопротивление а, значит пытаемся челюстью и вообще вот-вот э, давить всем лицом вниз а кулачочками делать сопротивление вот таким образом делаем 10 раз Для, а, при этом вам важно чтобы вот здесь вот вы чувствовали напряжение делаем вот так 10 раз раз два Смотри. можете еще вот а, у меня само собой получается но это очень правильно очень хорошо вот прям идет вот такое напряжение вот оно еще и на народ распределяется это тоже хорошо то есть вот все напряжение которое вы можете здесь создать создавайте вот а, с одной стороны давите кулачками с другой стороны давите челюстью а, и создавайте вот это напряжение Десять раз. Я сбилась со счета, но, ну, как знаете, до 10 даже за, досчитать не могу. А да, вот такая вот у вас сегодня а, э, это, э, Светлана Филатова. Не может даже до 10 досчитать. А, можете мне это вписать в мои минусы, которых у меня очень много. А, так, замечательно. Следующее упражнение, которое довольно сложно выполнить. Вот сейчас мне интересно, у кого получится. Значит, смотрите нужно язычком достать кончика носа но это еще не все но хотя бы у кого кто сможет достать языком кончика носа напишите в чатик восьмерку кто не сможет напишите в чатик двойку вот вы знаете у меня редко у кого получается достать только честно пишите а то вы сейчас знаете как я сейчас попросила написать этот ну, для анализа почерка да, вот мне сейчас много присылают так слушайте у меня вообще такие оригиналы попадаются я не знаю если вы сейчас здесь а, пишут вот это заявление я специально в форме заявления дала а, вот у нас послезавтра будет занятие по графологии так вот я дала в форме заявления потому что а, сама форма как человек располагает на листе тоже о многом говорит так вот у меня есть такие оригиналы которые пишут поперек лист а4 то есть не вдоль вот как мы обычно пишем а поперек то есть я понимаю что у меня креатив просто зашкаливает среди моих подписчиков понимаете это уже вообще креатив креативище а, да так вот значит давайте язычком достаем носика я не успеваю даже заниматься я наверное, после этого как мы с вами Завершим нашу трансляцию, я позанимаюсь, да, как это. А, честное слово. Да, вот... Не, я сейчас попробую честно. А, м -м -м. Не, у меня не получилось. А, за меня тоже двойку пишите. А, у меня были моменты, когда у меня получалось, но для этого я тренировалась много. Так вот, сейчас посмотрю, что у вас. А, с, а, о, так, так, так. Ой, спасибо, Татьяночка. Да уж. Текст супер, мне очень понравился креатив. Мариночка, а вам понравился креатив, а мне некоторые написали, что сомнительный текст, я боюсь вообще это писать. Я сказала, ничего, тогда не пишите, у меня и так уже образцов много. а Да, не получается. Ой, я хочу заявление. Кстати, я могу ссылочки под этим видео написать. Вообще, в принципе, вот если вдруг там как-то... Потому что я везде рассылки сделала, везде. А этот поместила ну, как его анонс поместила что мы будем по графологии а, так так вот ведь хохотушка так, и так, так, так. так. А, вот у нас восьмерок, значит, не... Я проверила. Вот я проверила... А нос можно при этом рукой вниз оттягивать? Михаил, вот вы хитрый какой, а? Нет, нельзя. Нельзя так делать. Вот прям языком до носа. А, так я чуть не умерла от смеха пока написала заявление <с> молодец умничка наш человек вот вы понимаете а, я я еще раз повторяю мое чувство юмора не всегда адекватно но шутить я не прекращаю вот как хотите можете меня хоть пеплом засыпать но я все равно и оттуда буду смеяться поэтому а, как хотите в общем вот так вот либо так либо по-другому да это это молодость а, а, так значит. Да, и тема у нас сегодня супер. Ну, хорошо, значит, язычком под ним достаем до носика как можно больше. И мало того, еще и, смотрите, надо расправить плечики плечики расправляем, язычком достаем до носика и поднимаем вот так вот, облокачиваемся на спиночку, надо так удобненько сесть, облокачиваемся и поднимаем челюсть как можно больше, поднимаем прям голову как можно больше, при этом у вас язык пытается достать носа. Вот такое вот довольно сложное упражнение, но его тоже надо выполнить 10 раз. Здравствуйте, Дмитрий, это вы нас 12-летним юнцом станете после наших занятий но все равно присоединяйтесь да Значит, я сейчас попробую смертельный номер этот выполнить. А не знаю, что получится. Будем все вместе смеяться. У меня, кстати, мои ученики, когда я проводила гимнастику, они взяли, заскринили экрана Потом мне такой этот прислали. Я плакат, наверное, себе развешу. Какие у меня там страшные и смешные лица получились. Да, Дмитрий. но вам, наверное, не надо тогда выполнять эти упражнения. Вы просто покомментируйте нас. Да, значит, язычком достаем носик и поднимаем голову вот так я вообще ничего не достала но а, главное что я показала как это делается а, показала но я думаю что вы там а, на, на вас никто не будет смотреть до такой степени как ну, я здесь а, перед вами как бы я смущаюсь а, поэтому вы спокойно да еще знаете мои девчонки которые занимались этим рассказывали что у них там собака заскулила и вышла из комнаты дети пугаются поэтому а вы когда делаете гимнастику для лица всегда как-то удаляетесь от людей а, уходите в тайгу в лес не знаю куда угодно только не, не при людях это делайте да а ладно идем дальше у меня что сегодня прям дурносмех какой-то попер из меня а, следующее упражнение а наподобие вот этого то что мы запрокидываем голову вот э, это упражнение которое следующее э, тут уже мы э, если вот предыдущее мы прорабатывали это место то э, здесь сейчас проработаем вот вот это место а у нас же тоже здесь свисает да но ну, дмитрию конечно этого пока не неизвестно но дмитрий поверьте нам на слово а значит смотрите делаем почти то же самое но только не, не языком достаем до носа а просто вот запрокидываем голову и там открываем и закрываем рот я сейчас не буду демонстрировать свою ротовую полость как бы я смущаю поэтому уж простите меня да в общем я объяснила да запрокидываем голову и там открываем и закрываем рот так делаем тоже 10 раз а, делаем это все очень старательно как я сказала уходим от людей подальше а, до да, прячемся от людей и выполняем эти упражнения значит еще одно упражнение сейчас для себя на фоне, а я тут даже скачала, вот перед самой презентацией скачала вот эту фотографию, думаю, как я хочу побывать на фоне а, таких губ вообще, а поэтому вот так, такая картиночка, я прям заскриню себя, да, так вот, а вот если кто-то хочет такие губы, да, вот я сейчас не стала красить яркой помадой, а, потому что, ну, сами понимаете, сегодня гимнастика, да, но вот и кто Хочет такие губы и как можно дольше а смотрите почему я говорю как можно дольше но ну, многие из вас наверняка замечали что с возрастом губки у всех у большинства людей становятся тоньше почему это происходит потому что в районе губ расположено самое большое количество мышц и с возрастом любой человек ну, себя как-то ограничивает в чем-то. Да? Вот хочется чего-то, а нет возможности взять. Вот Пока мы молодые, мы как бы можем как-то и по-наглому себя повести, еще что-то. А вот когда человек становится взрослее, он стан у него много ограничивающих факторов появляется. И, и они отражаются вот в районе рта. И поэтому вот в этом месте у нас сжимаются мышцы. И поэтому э, кайма губ становится тоньше но она просто грубо говоря сжимается как нам с этим бороться а, но ну, вообще в принципе я на полной гимнастике рассказываю там несколько таких прям упражнений есть но вот самое простое и, и одно из самых эффективных это расслабление губ как это делается это еще используют радиоведущие а у многих из них вот прям такая привычка появляется чуть что они делают вот так вот так и все только а, я думаю они проверяют чтобы перед ними никого не было вы тоже проверяете обязательно и когда вот это упражнение делаю я уже зачесался когда это упражнение делаешь начинает чесаться нос вот у меня прямо это Просто беда. Поэтому я только начинаю это делать и тут же заканчиваю, потому что нос это просто чудовищно. Э, Какая-то часотка наступает у меня. А, да, ну, может быть, кстати, есть же лекарство от этого. Но сегодня не пятница, поэтому э, это лекарство мы не будем брать в учет. А, да, вот это вот упражнение делайте как можно чаще. Вот это даже не считайте, сколько вы подходов сделали, поскольку... Просто Просто делайте как можно чаще особенно после того как вы пришли в магазин а, хоть а, хочется что-то купить но денег не хватило вот в этом случае обязательно отходите и начинайте продуваться а, потому что у вас в этот момент подсознательно сжались губы и каждый раз когда вы себе в чем-то отказываете губки сжимаются поэтому а, всегда когда вы в чем-то себе отказали продевать Делывайте это упражнение а вообще делайте его как можно чаще и это кстати для этого упражнения вам не надо уходить в тайгу вы можете прям сразу его делать не нужно ни от кого прятаться поэтому делаем это смело и уверенно да вот, вот так вот и все будет хорошо, и будет вам счастье. Давайте плюсик в чате, кто это сделал. Да, так лошади тоже делают. Совершенно верно. Будем как лошади, дорогие мои. Ой, после этого после этого упражнения собака проснулась. Главное, другие упражнения перед собакой не делайте. А, да, так у меня дети ржут и повторяют. А я от дочки сбежал на кухню. Правильно, молодцы, сбежали на кухню. Умнички наши люди. А так, в любой непонятной ситуации делай это упражнение. Да, вообще, она станет еще более непонятной. Особенно перед начальником, особенно перед покупателем. Делаем эти упражнения и будет нам счастье. Да, сейчас я вас научу плохому его и, и, и дальше со спокойно э, с этим с, вы, с чувством выполненного долга э, по, пойду э, заниматься пойду есть плюшки да да и моя собака проснулась сейчас все собаки по просыпаются Какая прелесть, я вас обожаю. А, да, значит, а теперь, а сейчас, а, ну, не забывайте, самое главное у нас, как всегда, а, а, а, впереди, правильно, а, я вам дам а, секреты макияжа с помощью которых а, вы сможете а, загадывать желания, то есть коррекционную физиогномику. А сегодня я вам дам хитрость такую, но до коррекционной физиогномики, имейте в виду, делаем вот эти упражнения. Вот с помощью этих упражнений, ну, сколько-то лет мы сбросим себе к Новому году как раз. А, да, и еще хочу вас пригласить на свое обучение. А, значит, это такое мини-обучение, мини-курс. Курс. А, как вы понимаете вот эти упражнения которые я вам показала это еще не все а, полная гимнастика для лица которую я даю обычно бонусом к своему обучению сейчас я решила просто дать это все а, как бы ну вот в этот курс а, Полные эти, в общем, все варианты гимнастики. То есть, если хотите реально сделать лицо молодым и красивым, конечно, можно делать это, и это тоже хорошо сработает, но если вы займетесь более качественно, то, естественно, результат будет лучше. Кроме того, туда входит маска для лица от одной известной звезды, которая в 80 лет выглядит вообще, ну, минимум, ну, где-то лет на 40 ну и вообще шикарная маска для лица которую вы сможете делать сами используя просто продукты которые у вас наверняка есть в холодильнике дальше а секреты макияжа а вот с помощью физиогномики как делать макияж для того чтобы во первых выглядеть моложе а, во вторых ходить на свидание причем два вида одно для соблазнения одно для того чтобы серьезные отношения выстраивать потому что это два разных макияжа а, и деловой то есть вот эти три основных макияжа я даю а, в этом а, курсе ну мини курсе да а, и коррекция коррекция это уже впервые кстати кто у меня уже учится можете зайти вот в этот урок и увидите что там у меня сейчас лежат 5 схем 5 схем как краситься для того чтобы а, привлечь деньги привлечь удачу а, привлечь отношения а, достичь того что ну вот многие хотят забеременеть до да, чтобы получился ребенок да то есть я включила то что я знаю по физиогномике, да и это мы все делаем с лицом то есть заказываем вселенной что мы хотим и коррекция на карьеру да как привлечь хорошую карьеру что как нужно краситься где выделять какие части лица а значит этот мини курс это урок который э, длится 80 минут э, видео а, туда входит 5 схем которые вы можете себе прям скачать и ими пользоваться да на все случаи жизни а, доступ 24 на 7 навсегда а, я на связи и сегодня я не буду рассказывать про цены там много немного просто обычная цена 3000 сегодня вы можете э, приобрести за 990 рублей сейчас я вам э, скину ссылочку а, так контур c сейчас так я тут все пере, а, так так так а, сейчас в чатик ссылочку контур в вот она пожалуйста а, до скольки а, можно подождать а, в течение а, 24 часов это ссылка а, эта стоимость действует опа а у меня половина презентации не видна а, сейчас я вам, сейчас я подправлю немножечко потому что так вот так вот будет Ту-то-ту-ту-то. -ту -ту. Что-то я тут нахимичила. А, да, ну в общем, стоимость 24 часа а, 990 рублей, а не а, 30. А, ну, я что-то тут с презентацией как-то накрутила, намутила. Ну, ладно, и бог с ней. А, в общем, вы все услышали, все поняли. А, да, и самое главное, самое главное, что я хочу. А, да, вот это вот схемки, которые а, найдете в личном кабинете, когда будете а, обучаться, да. А сегодня я вам дам коррекцию на удачу вот а, и самое главное кто идет вот на это обучение а я решила сделать так а, значит вы занимаетесь до нового года вообще в принципе достаточно 20 дней а, но до того как начать занятия вы должны сделать фотографию до потом когда вы от занимались поделали маски когда вот вы проработали как надо вот все как я рассказываю показываю и делайте фотографию после присылаете мне и если мне это нравится то я вам дарю свою книгу единственное вот если вы в россии живете я вам ее пошлю бесплатно со своим автографом если вы живете где-то за границей то извините как-то с пересылкой будем решать а, да но я готова вот за эти фотографии если вы как бы не стесняетесь показывать их если вы готовы поработать над собой то вы считай что эти деньги потраченные можете вернуть себе обратно а моя книга в магазинах стоит до тысячи рублей там около там 800 рублей по-разному в разных магазинах так вы можете просто сейчас вложить вот в это обучение, да, достичь результата. И если мне это нравится, я разыграю три книги. То есть кто мне покажет три лучших результата я дарю свою книгу со своим автографом вот такая вот история поэтому если вам это интересно пожалуйста проходите по ссылочке формируйте счет по той же схеме как мы обычно работаем вы формируете счет и ваша ссылка ваша скидка фиксируется поэтому вот в течение 24 часов вам нужно это сформировать дальше уже оплатите как будет удобно. Но а, я не знаю, сколько дней я оставлю эти счета, но вот такая вот история. Поэтому а, жду вас на обучении. А сейчас я вам дам а, коррекцион, ну, часть коррекционной физиогномики. А, которая как раз вот именно а, задействует удачу то есть включает нашу удачу а, ну вы наверняка у меня были не на одном занятии или может на одном может еще ну неважно вы наверняка помните ту историю про рожки да, рожки. кто помнит плюсики поставьте в чатик ой ой ой не то я поставила а, сейчас у меня тут окон много а, плюсики так так так плюсики в чатик поставьте мне кто а, пророжки помнит кто пророжки знает кто про знаки удачи знает и вот мои хорошие ура ура ура а, так так так вижу обратную связь да, рожки, рожки мы все знаем. У меня уже просто, знаете, как это, моя визитная карточка, это рожки. Да, вот только те, кто в теме понимают, да, про рожки, про эти. Да, замечательно, мы все знаем про рожки. Если кто-то вдруг не знает, то у меня на ютубе вот здесь много видео, и во многих я упоминаю, что знаки удачи как раз проявляются в виде рожек. Так вот, к Новому году. Мы делаем все просто, да все гениальное просто раз э, рожки обозначают удачу то создаем вот этот вот эффект для вселенной мы говорим вселенная я хочу чтобы мне в этом году везло и э, рисуем себе на лице э, но это больше наверное женщинам подходит хотя и мужчинам тоже можно попробовать почему бы и нет значит э, делаем каналы для поступления энергии из космоса помните да а, вот здесь вот высветляем просто берем тональный крем а, чуть посветлее а, так я по моему перекрыла всю презентацию а, своим замечательным а, молодым счастливым лицом да да так сейчас вот так а, так, так, так, сейчас картинку, чтобы не не перекрывать. А, а, так, осветляем тональным кремом или пудрой на 1-2 тона светлее вот в этих местах. Вы помните, да, энергия двигается вот так вот потом вот можно вот здесь тоже чуть-чуть подсветлить да вот над бровками и вот здесь вот тоже сделать светленько почему потому что это у нас дворец надежды это дворец здоровья а это дворец денег то есть самые важные показатели самые важные вещи которые нужны каждому из нас да это удача это а, надежда это здоровье это деньги то есть самое важное Возвращение ну, самые большие желания. Да, вот это мы делаем на Новый год. Потому что как Новый год встретишь, так его и проведешь. А, делаем такую маленькую хитрость. А, и после Нового года мне а, рассказы о том, как вам повезло в этом году. А, ну, вот как это сработало. А, я думаю, что это сработает а, сразу. но ну, если даже не сразу, то ничего страшного главное вселенной дать понять знаете как в том анекдоте когда мужчина в переполненном троллейбусе стоит говорит а вот блин начальник козел жена стерва дети двоечники какие-то друг вообще предатель да и стоит такой злой а сзади ангел-хранитель странные желания ну что ж надо выполнять так вот чтобы мы не были как тот мужик да надо загадывать правильные желания и делаем это с помощью своего лица да ну конечно вот эти места делаем не красным а светлым а тональным кремом или пудрой Ну, вы поняли я надеюсь да вот вот эти вот места которые я выделила красненьким а их делаем чуть светлее вот это вот хитрость кто идет на обучение, да? Кто идет вот на эту, на этот наш, как он, на это наше елки палки Слово вылетело из головы. Марафончик такой, марафон по омоложению к Новому году. Там еще четыре схемы, которые я перечислила а вот удача я думаю что это одна из основных схем одна из основных одно из основных пожеланий каждого из нас и поэтому я думаю что это очень нужно каждому <как> прошу прощения да ну а, в общем то я на сегодня заканчиваю а сейчас посмотрю что у нас с вопросиками а, так а вот кто-то тут не это не мой вариант пишет дмитрий но дмитрий учитывая что вам 22 года наверное вам пока еще рано но просто а это видео оставьте себе куда-нибудь на будущее когда вам будет столько же сколько мне <с> вам захочется выглядеть моложе да <с> но <с> новый год не видно будет никому ночь ведь а, да когда хочется чтобы исполнилось желание тут уже не до предрассудков а, да а, дмитрий я постараюсь написал дмитрий хорошо мы проверим фото потом пожалуйста в студию а, короче человек с бледным носом это везунчик Вообще, в принципе человек с бледным лицом с таким как у меня это везунчик а, да а, замечательно а, так так так значит ну давайте мне плюсики в чатик не давайте не плюсики а по десятибалльной системе оценим наше сегодняшнее занятие а так я все-таки не уложилась в 20 минут а в 40 минут вот меньше бы я э, это дурно смехом занималась было бы все намного быстрее а вот видите как начинаешь смеяться и и все и весь стрим э, удлиняется в два раза а так э, оно не бледное. Э, увеличенные части поэтому вероятно и осветляем а, да осветляем хочу физиогномику изучать у вас а это у нас 3 кстати вот по физиогномике будет занятие 3 декабря а мы опять стартуем с нашим этим ну три бесплатных занятия будет а, значит, послезавтра мы займемся графологией по вашим почеркам. А, и что касается ваших писем, ваших заявлений от Сереги, которые вы а, мне пишете, я вам под этим видео ссылочку напишу, куда а, сбрасывать эти заявления, если вы еще... А, если вы получили от меня письмо, то ответным письмом просто присылайте свои заявления. Если не получили письмо, а просто смотрите это видео, а, я под этим видео дам э, почту куда присылать и дам ссылочку что писать то есть все дам не зря женщины припудривали носики совершенно верно а, это все не зря это все не просто так мариночка меня оценила в миллион и это здорово мне как раз сейчас а, миллион нужен а, да кстати а я сегодня сделала попыталась сделать а, донаты или донаты какие-то но я что-то их не вижу <смех> вообще какая-то да хотела попробовать а знаете в ногу со временем пойти но видите не судьба мне придется долго себя настраивать чтобы пойти в ногу со временем ну ничего страшного когда-то я и стримить тоже не умела а, так значит мои хорошие я вас обожаю я вас люблю жду вас послезавтра послезавтра у нас будет более серьезное занятие по графологии жду от вас писем хотя в принципе у меня уже есть много писем но я стараюсь презентацию включить именно ваши письма знаете как интересно когда э, кто-то узнает свой э, свой почерк говорит о это я писала о, это я писал ну, это намного интереснее смотреть про себя, нежели про кого-то там непонятного. Поэтому я презентацию сделаю с вами. Значит, послезавтра это у нас будет среда. Мы занимаемся графологией, жду вас. Я вам пришлю обязательно ссылочки, пришлю приглашалочки. Поэтому вот как вы сейчас сюда пришли. Либо просто подпишитесь на канал. Да, кто еще не подписан, кто еще лайки мне не поставил, ставим лайки, подписываемся все а я выхожу из эфира а, да так так так а, а, а кексы не донаты а кексы Блин, Леночка, креативщица ты моя, дорогая, а, на, научи меня делать кексы. Да, жду встречи. Серега, это респект. Да, Серега вообще классно. Я не знаю, я полюбила этот текст. Да, Светланочка, я видела ваш текст. Все, выхожу из эфира, а то я никогда не уйду и вас не отпущу. Так, вы главное только плюшки не уходите есть, остальное все можно. Люблю вас, пока!